Приветствую вас, друзья! Вы на канале Все для клева". Сегодня у нас интересная рыбалка с подписчиком. В рубрике Рыбалка с подписчиком. Мы сегодня на лодке. И знакомьтесь, это Дмитрий. Привет всем! Молодой рыбак, Мы уже такой продвинутый. Вот. Пытаемся сегодня поймать в очередной раз карпа. Вот он сейчас достает свой холод. Посмотрим, где тут какие есть ямки, глубины. Уверен, что будет всем интересно. Будем ловить очередной раз на кормушку от фирмы Потап. Вот У Дмитрия удилища, как вы уже, наверное, догадались, импульсы в основном. А я сегодня буду пробовать ловить на вот такую на вот анаконду Sea Hunter 2,1 метра вот. я практически уверен, что это вот суперудилища, которые нужны именно для ловли с лодки ни разу на них не ловил, как-то еще не было у меня возможности выходить на лодке, и вот она, уникальная возможность испытать эти удилища Был ловить на горох вот я его замешал уже немножко с прикормкой айпотикая зилка для чего это сделал для того чтобы э, этой прикормкой привлечь рыбу которая находится ниже по течению то есть каша будет МВ, э, прикормка будет вымываться с кормушки и привлекать рыбу с дальних рубежей скажем так мы с вами на днестре выехали из Белявки с лодочной станции красота утро тишина все супер короче вот друзья там трунчук получается вот это вот нестер идет и с глубины 2 метра сразу у нас показал эхолот 42 метра а Трунчук 2 метра, то есть получается сразу спад такой. Прямо при входе Трунчука в Днестр. Так, ну а ну, мы, наверное, поедем сейчас ближе э, к мосту Маякскому. Там глубины есть и 7, 6, и 7, и 8, и даже 9 метров. Глянем сейчас. Народ стоит, ловит рыбку. Мест практически нет, везде стоят, везде стоят люди. Какая-то лунка, все, стоит машина, стоит рыбак, закинуты удилища. Перед нами метров 500 маяцкий мост. Вот, здесь куча рыбаков. Вот. А мы с Дмитрием ищем место. Эхолот показывает 5,8 метров глубину 6. вот 6 метров 6 и 1 так ну что друзья заехали мы на перспективное место и холод показывает 7 и 7 метра показывает тут хороший косяк рыбы недаром здесь стоят он куча рыбаков на лодках вот поэтому будем пытаться что-то ловить и пусть какой длины у вас 270 ага. ну такое Нормально 2,70 длина вообще? Как для лодки? Это отлично. И для берега, и для лодки. Угу. То, что надо. Золотая середина. На шнур. Катушка. Вида HU какая? 40. 40. HU 40, да? Угу. Понятно. Угу. Ну что ж, я тоже начну собирать свои увеличи. Друзья, сегодня буду испытывать крючок вот такой интересный. Анаконда 15103. Вот посмотрите, какой он. Похож на гамакацу F22. Но только еще более. Тут больше расстояние от крючка до жала. Вот. Попробуем его. И с горохом попробуем зацепить еще одного параша. Посмотрим, как с ним будет. Так. Дмитрий заместил тоже свой, свой горох. Посмотрим, какой он... Тоже э, используют э, с прикормкой вместе горох. В общем, короче, продвинутый товарищ у нас. Дадим? Ну конечно. Что-то немножко стесняется, я смотрю. Не? Да нет, нормально. нормально? Надо закинуться сначала. Ну, давай, закидывайся. Вот я уже тоже свое удилище уже практически приготовил, осталось только нацепить оснасточку. Для тех, кто впервые на канале, все для клева и не знаком с нашей оснасткой, с использованием кормушки Потап, специально показываю, как просто ее изготовить, меньше чем за минуту. прямо на коленках. Итак, сначала продеваем основную леску через отвод кормушки, затем привязываем эту основную леску к одному гушку вертлюга, для этого я использую узел клинч, очень простой и надежный узел, который пользуются практически все рыбаки, затем затягиваем его, обязательно слиняем узел, умочим, Хорошенько затягиваем его и лишний кусок лески обрезаем. Другое ушко ветлюга петельку поводка через которую пропускаем крючок и методом петля в петлю затягиваем на удавку поводок все, оснастка наша готова вот она наша основная леска через отвод вертлюжок и поводок с горошком уже готовый я Так, ну вот Дмитрий уже закрепил уже три удилища. Вот. У нас тут вот по скромному мы с двумя. Нам много рыбы не надо. Главное, чтобы она вообще была и клевала, правильно? Дим, ну расскажи, как ты стал рыбаком вообще? Что тебя сподвигло стать рыбаком? Кто тебя учил быть рыбаком? Отец учил. А? Отец учил. Отец? Ну, да. Все, да. Что рыбак, да? Любитель. Любитель? Ну, да. Понятно. И я тут туда же. Да. Нравится просто. Сам процесс. Да? Не обязательно рыба. А вот процесс, посидеть. Или мне показалось, или у меня поклевка. Поклевочка, да? да, да. Друзья, у меня уже первая поклевка. Пока Дмитрий выставляет уже свои удилища, у нас уже какая-то тут поклевочка. Так. Красавец так. Ребята рядом щуку ловят Пока не совсем успешно Но по крайней мере пытаются Так, ну а скажи Дмитрий, что это за лодка у тебя такая лодка. интересная Лодка Калибри так. 360 -я. Ага, 3.6, да? Ямаха 15 лошадиных 15, да? Лошадиных для этого. Ну, как тебе вообще лодочка? Лодка отличная для рыбалки. А не хочешь себе поменять получше поставить? Конечно хочу. Хочешь? Ну да. Ну все тогда, значит, друзья, лод, продается лодка, друзья. Смотрите какая супер лодка. Дима хочет получше лодка, да? Так что желающие купить лодку прямо с мотором пишите в комментариях, Совершенно да? Верно уже можно будет видеть на ютубе продавать всякие вещи рыбацкие. что ты занимаешься? Потому что интересно, подписчикам интересно знать, чем вообще занимаются люди, кроме рыбалки. В строительстве работаем. Строительстве. Стройка. Стройка, да? Трудимся. Делаем фасады. Фасады, да? Домики красивые были. Ну, друзья, короче, корму надо фасад. Обращайтесь. Обращайтесь, да? Ну конечно. Все, под описанием говорите, куда, чего, что. Дима приедет и сделает, да? Ну да. О. А как вообще ты, жена относится к твоим рыбалкам? Вот что ты уезжаешь, блин, на рыбалку. Ладно мне, у меня уже дети взрослые. У тебя же ребенок. Сколько ребенку? Шесть лет. Шесть лет. Жена не ругает, что ты часто ездишь на рыбалку? Не сильно. Не сильно? Понятно. Главное, выходные находиться дома. А, то есть, ты на выходных дома с семьей, да? А среди, среди недели. А среди недели, там... понятно, пока народ работает на стройке. Он тут балдеет, короче, на рыбалке, да? Ну да. Что, привет? О, вот точек 30 сантиметров. 30 сантиметров, да? Но у меня побольше, я сделал 40 и 50 поставил. У меня 30, 50 и 70. Угу. Так, народ что-то половил щуку и что-то и ушел. Друзья, катушка HU 40 a Те, которые использует Дмитрий, использую и я. То есть, а у него еще вот есть KV 5000, да? Да, да? да. Вот стоит на, на том удилище. И как она тебе вообще? 5000. Да. Отличная катушка. Нормально? Отлично. Не нормально, отлично. Эти тоже хорошие Но, но тебе больше та нравится, да? да? А чем она тебе нравится? По не работает чуть легче. К примеру, с лодки, если рыбачить, то можно его открыть на всю катушку. Малейшая поклевка, и он будет сразу срабатывать. Так, подсак готов. Садок наличии. Карась уже есть. И тишина. Рыбаков, друзья, посмотрите. На лодках немерено на берегу еще больше с клипсой, вертлюжок с клипсой ну, чтобы не перевязывать все время просто петельку делаем на клипсу одеваем ага. и резиночкой закрываем ага. вот так вот а. и получается так вот нас... смотрите друзья какой монтаж у Дмитрия бусинка чтобы кормушка не разбивала узел П покажи покажи вот ага. В принципе, поводочек удлиняем 60 сантиметров. Крючок покажи. Крючочек. Угу. С волосяной оснасткой. Волосяную ты ставишь, да? Да, да. Понятно. У Дмитрия поклевочка, друзья. Ага. Фиксиончик. Так, так, так. Так, так, так. Что там? А, карасик. Хорошо. Удлинили до 60, 60 сантиметров поводок. И поклевка и сразу рыбка. 60. Угу. За нижнюю дубу. Ну а -а -а, покажь. Крючочек а -а -а. маленький. Ну и опарыша. С горохом правильно? С горохом, да. Ага. Вот Дима второй карасик, друзья. Хорошенький такой. О, вовремя упал <laughs> в лодку, да? да. Ага. Ветреную погоду, когда ветер поднимается, карп начинает лучше клевать. Так. То есть когда тишина, то поклевок мало, редко. А вот только ветер поднялся, сразу начинает клев плевывать ну, У нас как раз сейчас вот ряд такая уже пошла, да? Ну, да. То есть, друзья, скоро будет у нас карпик левать, ну, по крайней мере, Дмитрий нам это обещает. О, поклевочка. О, смотри, смотри. Ну... Ну прекрасно. А ты получается э -э на крючок одеваешь опарыша, а на волос горох цепляешь, да? Друзья, у нас есть поклевочка. Вот такой маленький карасик пусть гуляет дима ты знаешь какие-то присказки чтобы поймать какого-то капа не, не, не знаешь не. короче друзья и вам рассказываю Значит, есть такая присказка называется дам сахар дам сахар если говорить дам сахар о смотри смотри смотри Друзья, дам да сахар сказал, сразу поклевка. Нашим подписчикам интересно узнать вообще как по регистрации лодки. Долго это, недолго. Ты же ее регистрировал, я так понимаю, да? Ну да. Вот, ну, занимает где-то от месяца, но вот у нас поклевка. О, давай. От месяца. И больше, да? И больше, да. Может и полгода занять. Карась. Друзья, у нас, сегодня, у нас сегодня чисто красивая получается рыбалка. Если, Пока. Если, если знать, куда идти, так, отдавать документы, то, в принципе, ничего серьезного нет. Цена вопроса там 2-3 тысячи гривен. Ну, и за месяц. Я регистрировал месяц. Ну, вот на все, про все ушло. Ага. Ну, хорошо. Ага. А вот Права. Права этого. до сих пор не получил, потому что их никто не делает. -мо. То есть получается, что. Уже месяцев так 8 их никто не делает, эти права. То есть, грубо говоря, сейчас приезжает рубинспекция и нас шпокает, да? По полной программе? Рубинспекция нет. Не, не, а не кто? Имеет право. А кто? Кто имеет право? Организация такая трансбеспека на воде Это не имеет права. Ага. Чтобы получить права, права нужно сдать экзамены, да? Ну да. И что? На тренажерах тренируешься, теорию учишь. И потом получаешь. Но так как комиссии нету, то права сейчас не выдаются. И пройти эти курсы тоже нельзя. Друзья, что-то шестерочка, наверное, будет тяжеловатый крючочек, я попробую поставить чуть меньше крючок той же серии, анаконда 15-103, я восьмерочку поставлю. Посмотрим, как это отразится на нашей рыбалке. Ну, Дмитрий клюет. Клюет. Посмотрим, что там он вытащит в очередной раз. Ну что же, опять карасик. Краси, друзья, клюют. Дима тащит очередного карася, скорее всего. Ну, да. Да? да? О! -о, -о. Друзья, подлещик. Под да. О, -о, О. Подсак возьмешь? Не, не. И. Вот. Вот оно. Да ладно. Не возьму. Вот оно надо было взять. Ага. Друзья, берите подсак. Крючок такое дело. Как он там подцепился, непонятно. А с подсачиком все-таки? На парыша. На парша? С кукурузкой, да? Пояс, с горошком. С горошком. Угу. Друзья, только что наблюдал ситуацию, как рыбак с берега прикармливает горохом реку карпа. И прикармливает в том же месте, где и ловит. И получается, что вот он здесь вот прикормил, и здесь же ловит. Но он не, учил, не учел течение реки. И получается, что он прикармливает вон тому рыбаку, который сидит на лодке. Следующему рыбаку. То есть, получается, по большому счету, он сделал хорошо, ну, конечно, реке. Покормил много карпов, это правильно. Но не себе место он прикормил а соседу. Поэтому учитывайте течение реки и кормите так, чтобы было прикормлено ваше место. Карпика взял на волосяную оснастку с горохом и дополнительно на крючок еще нацепила параша. Вот такой вариант попался наш красавчик. О, вторая хорошая. Да. О. Супер. Друзья, садитесь. Только сели покушать. Таранище такая. Хорошо. Так. Да ты Да, давай. Не свалил. Хороший. Ой, блин. Программа уже. Следим. Домакушатничек. С этой точки зрения, короткие удилища ну, да. получше получше будут, да? Это трех вот, друзья, посмотрите на что. Ну, давай, дай посмотрим. Вот он, на такого драча ловят здесь карпа, представляете? Мучают рыбу, блин. Типа на муху, вы поняли? Кошмар какой-то. Вот таких нужно расстреливать с крупнокалиберного пулемета. Да, Дим, ты согласен? Конечно. О -о -о -о. Друзья, у нас поклёска карла. <смех> О -о -о. А -а -а. Будем его потихонечку тянуть. Что делать? О, не-не-не, не хочет, не хочет, хочет только уходить, ого, эй, ты куда, алло, я здесь. Давай там. У нас тут хорошо. То есть смотри, как он сопротивляется. Блин. Ого. Не хочет пить. Не хочет. Да. Эй, это наша, это на. Утащи, Там рыба утащилась Отпусти ее, пожалуйста В свою уличку Пусти, отпусти ее сюда. uh -huh. Вот это да! Фуууу, класс! Это пятерка. Ну может там четверка, но хотя нет, пятерка скорее всего. Ого! Ого! Ого! там вот смотрите какой красавец а -а -а. как зашел крючочек в губу тоненький тоненький крючочек восьмой номер а -а -а. о моща красава на горошек с опарышем Пройдет ту дырочку. Хорошо. О, хорошо работает видишь. Мне нравится, как он работает. Жесть, не нервируй людей. Где-то двушечка душ где-то. Полторашечка-двушечка. Где-то так. Да-да-да-да-да-да-да-да. Надо. надо подтянуть Мой юный друг. Всегда будь юным. Так. Вот как красавица. 10 Друзья, посмотрите на это удилище, которым я ловлю. Длина его 2 метра 10 сантиметров от фирмы Anaconda. Вот. И чем оно выгодно отличается от других? То, что у нее тонкий кончик, вот, и тестовая нагрузка у него 180 грамм, Вы посмотрите. То есть, все макушатники, там, или на, на бычка на банку пойти, половить в море открытое. Вот это удилище, в принципе, я считаю, вот для таких целей э, идеальный вариант. Или это, примерно как мы сидим в лодке. И ловим карпиков. И карасиков. Да? Да. Красота. Сегодня солнца нет. Так что небо все затянуто. Тарань. Класс. Хорошая. Что, Дима более уловисто все получается. Как-то у меня... Поклевок мало. А у него, смотри, какая таранечка красивая. Ух, класс Это же засолится, наверно да? угу. Так. Вот это. Вот. Ух, какой красивый, а. Вещарик. Вот Заканчивается наша рыбалка. Ну, поделись впечатлением о рыбалке с нашими подписчиками, с зрителями канала. Рыбалка супер. Плохо, карпа нету. У меня. А так, в принципе, все супер. Удочки. Покупал в магазине все для клева. И удочки, и катушки. Удочки отличные, покупайте. Кормушки крючки, все там же брал, в принципе все отлично, все работает, как-то так, спасибо за рыбалку. Ну хорошо, а скажи, как ты думаешь, почему не было карпа, просто тупо везение или как, как не, что ты считаешь? Честно, даже без не знаю. Прошлые выходные все четко, эти выходные что-то не, что не пошло, ему что-то не понравилось, хотя снасти те же самые, не знаю даже. Угу. Вот мелочь вот и все. Друзья, ну, это рыбацкое счастье, оно, понимаете, сегодня есть, завтра нет. Но это говорит о том, что нужно просто выезжать на рыбалку, дышать свежим воздухом, получать свежие впечатления. И вы будете обязательно с рыбой, не обязательно с карпом. Можно и с лещом быть, и с карасем, и таранью, правильно? Ну, конечно. Друзья, будем заканчивать нашу рыбалку. Считаю, что рыбалка прошла очень удачно, мы познакомились с прекрасным рыбаком Дмитрием, вот. ну, он особенно очень много наловил тарани, карасей, тарани, там, вещей, но ну, с карпом немножко мне не повезло. Ну, такое бывает на рыбалке. Я познакомился с таким удивительным, как Sea Hunter. Что касается рыбалки на лодке, как, как я думаю, это один из удачных вариантов. И недорогое, простое, и достаточно, достаточно чувствительное и мощное удилище в одно, в одно и то же время. То есть тестом до 180 грамм и тонкий кончик, который виден даже поклевка бычка. Крючок не подвел. Очень хороший был крючок у нас. И на восьмой номер вытащили хорошего карпа. Если видео было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал все для клёва». Ну мы с вами прощаемся. До скорых встреч на рыбалке. Всем пока, счастливо, всего хорошего.